вскрытие базовых отверстий. После прессования заготовки многослойных печатных плат проходит операцию вскрытия базовых отверстий. Данная операция используется для позиционирования программы сверления отверстий, контроля качества прессования и совмещения внутренних слоев. Выполняется на сверлильном станке, оборудованном рентгеновским источником и камерой. Станок обнаруживает скрытые на внутренних слоях метки, которые расположены по четырем углам заготовки. Проверяет наличие деформации заготовки после процесса прессования, а также качество совмещения внутренних слоев. Далее станок сверлит базовые отверстия для точного совмещения программы сверления с центрами контактных площадок на внутренних слоях. Заготовки передаются на операцию сверления сквозных отверстий.